Рассветы. Здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда, мой коммоземной, удача, награда за смелость. Что в толега доме в небе, ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Дают грязовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным. Радости скупые Телеграммы. Надежда Мой компас земной, А удача награда За смелость. А песни Довольно дной, Что в то ли году Надежда, мой компот земной, А удача, награда за смелость. А весь мир над иной, Что в только доме в небе.